Вы знаете, что важной характеристикой устройств, которые совершают работу, является мощность. Мощностью называют физическую величину, равную отношению работы к промежутку времени, за которой она совершена. Мощность характеризует быстроту выполнения работы. Единица мощности – ватт. За единицу мощности принимают такую мощность – при которой работа в один джоуль совершается за одну секунду.